В данный момент на канале проходит новогодний розыгрыш, ссылка на который находится в описании под видео. Ну что же, ребят, да, не Формула 1, CS GO, когда-то в августе я вроде выпускал видео о том, что же новички получают experience при заходе в игру, начинают играть матчмейкинг и тому подобное. Я решил то, что почему бы не продолжить подобную рубрику, но из разряда дойти примерно до глобала без прайма. Проблема лишь в том, что звания у меня как бы еще нету, и всего лишь три победы, что как бы охреново, потому что всего лишь две победы я могу сделать за один день, и потом ждать какое-то время. Вот, это будет пока что самая главная проблема, но что хочу сразу сказать, то что все это дело я буду делать на стриме, скорее всего, чаще всего, даже чаще всего. Сначала... Пока что это будет в виде роликов, но дальше это будут стримы. И, скорее всего, начнем как раз стримить это все дело в воскресенье. Ну и посмотрим, насколько меня хватит, насколько быстро у меня сгорит жопа, и я заброшу эту идею. Потому что CSGO без прайм-аккаунта в матчмейкинге, это тот еще филиал ада. Ну, и также да, стоит еще сказать то, что я и буду играть не на по сути, стандартных картах, типа Даста второго Миража и тому подобных, поскольку там чаще всего красы можно встретить читеров, особенно на Дасте втором. Так что да, будем играть на таких картах, типа, наверное, overpass, там, Кэшем может, Stone, если там кто-то его играет. Может быть, ну, какое-то время поиграем в Мираж, посмотрим вообще, как там ситуация, но я думаю, там Читаков плюс-минус такой же, сколько и на Дасте. Ну, я думаю, на Кэшем, кстати, тоже будет немало. Ладно, переходим, так сказать, уже самой игре блядь, на что я подписываюсь у меня же сгорит жопа, но я же знаю это. Ну, ну, ну, зачем не лезь дебил блять они тебя сожрут так ну что мы имеем мы теперь, так, такие же с новыми аккаунтами как и я Ой, блядь, муха ну надеемся то что читеров будет не особо много как Надеемся, что будет больше сейчас адекватных игроков. Кому я пищу, блин? Конечно же у нас будут читеры, чаще всего будут пытаться, наверное, не палиться, чаще всего а будут крутилки, а чаще всего как повезет. Да, блять, кому он, прикрой меня чел. О! Вот эти сообщения меня уже радуют. Первый раунд, а, уже обменение в читах. О, о, о, о, ух! Ух! Поехала! ⁇ пт твою мать! Блять, на Б, блять! Дрява... Как-то так, что ли? И все шло хорошо, мы брали раунд за раундом, отдали один раунд, конечно же, сделали эко, я взял нам этот раунд. Ну и по итогу мы пришли к тому, что смогли закончить первый со счетом 12-3. Типы... О! Еще один чел, походу, отключился. Типы взяли паузу, чел отключился. А, я подозреваю, нас ожидает. Читы? Хорошая новость, мы выиграли 12-3. Плохие новости, у них два чепа, которые левали, зашли. Ну, как бы... Не ладно, тот тип, который зашел... По крайней мере, я за ним говна пока не заметил. Тут летит. Блана, окей. На ну, нахуй. А. Всё. Поиграли. Поиграли. Ну, что, пацаны, могу сказать? Три... 12 мы вели Бля, все. Он, наверное, так долго заходил, потому что искал где-то читы, блядь. Где, где бы скачать? Где бы, где бы их найти? Ну, блядь, выиграть такую игру просто будет решиться. Ну шансов 0 Просто жопу горит с того, то что тип пытается, блять, выиграть игру, за которой он получит бан и которая аннулируется у всех остальных его команде. В чем логика выигрыша такого, блять, я не знаю. шоу блять, петух Я, а, блять, сука, сожгли. короче, ясно, этот чел тоже подрубил этот мобитап. Ну да, он как бы ни хрена не играл, а потом что-то резко как-то заиграл. Я таким, блядь, верю, особенно вот по хаешкам, которые у тебя шли не в ноги. Здрасте. Конечно, мне что-то подскажет, что там уже больше половины команд подрубило. Я эту калибровку, наверное, никогда не пройду. Если вот тут такие игры будут, как каждый раз. А шанс таких игр процентов 70-80. О, ничего себе, первый раунд. Ветеров возьмем. Может быть. Сейчас, че это? Нихуя себе. Это что типа камбэк? Ну и, соответственно, мы проиграли эту игру, потому что там не один был подруб, а там два типа подрубало, Может быть, еще кто-то у них подрубил. Я точно не знаю. Да и знать не особо хочу. Да, я убивал читеров без проблем с ВП. Я их перестрелил, потому что это полные бомжи. И даже не успевали они нажать на кнопку выстрела. Трайпопытки, если опять будут такие, я сделаю проще. Там, где у меня уже есть мой второй аккаунт, где там поизвоние особо должно быть большое, я просто с него буду играть, потому что проходить калибров в таком дерьме это пиздец. У меня просто жопы не хватит, чтобы это пройти. Так, ну что, оверпас. Та карта, которую очень редко читеры будут играть. Ну, она не очень редко, но, бля, она редко. Самая редко будет какой-нибудь вертиго, но, говорят, там такое себе. Так, ну у нас чел тут не с новыми аккаунтами, тоже радует. Ну, по крайней мере, один. Тоже. Новый прям, ну, тоже не особо. По крайней мере, если 9 и уровень, значит, э -э они играют, и их еще не забанили, значит, они, ну, скорее всего, не читеры. Ставит ФАМАС НА БЁРСТ, блять. Как же чел меня этим фомасом, блин, забайтил? Я такой думаю, ну, вы сгешки потом накончились, почему бы не взять фомас, Который будет 100% заряжен, потому что вообще не успели пострелять. Ну, блять, чел берут, в БЁРСТ ставят! Он будто знал, что я, блядь, возьму этот ебучий фомас, блядь, и такой, переключу его в БЁРСТ, чел возьмет и такой, объебётся! Вантап, вантап. Блять! Не вантап, а там двое дворе еще было. Ёпро. Ну ладно, ты из раунда да. нашел. Стоп. Мы, мы, мы проебали раунд. Блять, я тоже всего лишь, сука, на минуту, блять. И не проебали раунд, 3 в три, когда... А -а -а -а, блять, как? Просто как. И что же, Уверпас? По итогу оказалась обычная карта сыгранная, но и потому что четырех против меня, по крайней мере, точно не было. За меня, я не знаю... Есть подозрения, конечно, на демку я не смотрел, но, в принципе, мы без проблем выиграли, это самое главное. Еще пару игр сыграть, посмотрим, как оно пойдет, если все будет окей, мы продолжаем играть на этом аккаунте. Если читеров станет много, потому что ну, хочется начать уже со звания играть, то перейдем на второй аккаунт, я отрубляю там Prime, и мы идем страдать. И это будет еще на стримах. На этом все, ребят, с вами был Архамер. подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про новогодний розыгрыш ВК, на который ссылка есть в описании. Пока-пока и удачи вам!